Человек, а на деле снова век. Для мести суды зубы, кулаки для а Последний первый, завершён забег, Прицельным взглядом из Чем больше узнаю людей, тем больше нравится Это абсолютно. Просто мертвые шлюпы И вера для Остаться тем, кто живет. Огнил. Альфы с копищами Не заказать ли досок на ковчег Чем больше узнаем людей Тем больше нравится Как на знамя человек Посмаковать а на деле век, Для мести шаты зубы Кулаки для тархаки. Последний первый завершен забег, Прицельным взглядом исподве. Чем больше узнаем людей, тем больше нравится.